Остаться в лесу на ночь без спичек – это по-настоящему экстремальная ситуация. Но как выйти из нее? Можно ли добыть огонь без зажигалок, углей и прочих атрибутов цивилизации? Оказывается, можно. Существует около 20 способов добыть огонь без спичек. Многие из них недоступны неподготовленному туристу. Но есть два самых простых способа, с которыми при желании может справиться практически любой человек. Об этом сегодня в нашей рубрике «Школа выживания». Немногие знают, но огонь состоит из трех составляющих. Это труд, растопка и основное топливо. В труд входит легко воспламеняющийся материал, который вспыхнет от малейшей искры, либо начнет леть от малейшей температуры. В растопку входят сухие веточки, палочки, которые помогут нам добыть открытый огонь. И, соответственно, основное топливо – это тот материал, который мы можем использовать ночью для поддержания тепла. Ну, то есть основной вид топлива, который мы привыкли использовать вся в домах, на дачах и так далее. Теперь осталось только собрать и подготовить необходимый материал. Удивительно, но все это находится у нас буквально под носом. Главное – знать, где искать. В растопку подойдет легко воспламеняющаяся береста от березы. То есть это должна быть шелуха. Не сама береста, а шелуха, которая на стволе у нас находится. И много ее надо? вот так, чтобы можно было развести огонь. Потом нам подойдет любое сгнившее дерево, именно вот эта вот подгнившая древесина. Она очень хорошо лей. Мы тоже будем ее использовать в качестве труда нашего. Если вы решили заночевать в лесу, подготовьте сухие дрова. Павел утверждает, что лучше и дольше всего горит ель. Тем более, найти ветки сухих елей в лесу не такая уж и проблема. Теперь приступаем к рожегу кострам. Первый способ прост. Понадобится обычная туристическая гнива и нож. Над подготовленной кучкой из труда, в данном случае березовые шелухи, мы чиркаем тупой стороны ножа по гниву, высекая искры. Немного кислорода, растопка, и наш костер готов. Но если туристического огнива нет под рукой, не волнуйтесь, есть и другой способ. Для следующего способа нам понадобится камень, металлическая поверхность, я буду использовать мачете, вот, и легко воспламеняющийся материал. Вот, таким образом я зажимаю труб. И провожу по металлической поверхности. Наш труд начал тлеть. Вот, теперь нам нужно соорудить... У нас есть какое-то время там, но заранее уже должна быть готова растопка, конечно. Какое-то время наш труд будет тлеть. Я добавлю сюда из гнилушек Материал, вот, чтобы аккумулировалось тепло там. А дальше по старой схеме кислород, растопка и дрова. Стоит заметить, что добыть огонь вот так просто, без подготовки, будет практически невозможно. Тем более, если вы оказались в лесу во время дождя. Ночевка в лесу с костром – это настоящая роскошь для путешественников, поэтому всегда кто-то должен оставаться, следить за тем, чтобы он не погас. И напоследок еще одно, пожалуй, самое важное правило. Когда уходите с места стоянки, не забудьте потушить костер, чтобы после долгого добывания огня потом не пришлось в спешке бежать от лесного пожара. Полина Ибрагимова, Михаил Юферев, Первый Метео.